Только крылья спасают птицу, Только крылья зовут в полет. Человека тоже, как птицу, Поднебесная высь зовет. Поднимают его стремления И фантазии, и мечты, Всплески творчества, вдохновения — Это тоже крылья твои. Вырастают порою крылья Прямо у сердца, когда любовь. Не касаясь земли ты летаешь, И любовь Лишь питает кровь, чувство радости, вспышки счастья окрыляют струны души, и на крыльях молитвы прекрасной мы уносимся вверх от земли. Все же есть у нас с вами крылья, и не верен давний вопрос: Почему люди не летают? Каждый может летать, не вопрос, Только крылья пошире расставьте, и почувствуйте силы свои и, похожие. Самое страшное, когда крылья тебе не нужны. Если кто-то вам их обрубает, если вы сами сложили их, возрождайтесь. Поверьте в себя вы и летайте на крыльях своих.